Тучится в домик Рождество, Не место в праздник для плохого. Пусть защищает вас Господь От всяких бед и зла любого. Пусть светом добрым сердце светит, Чтоб согревать всех на планете Здоровье, радость и тепла. Судьба пусть будет к вам добра, Сияет звездочка для вас, Волшебный дивный вид. Ангел вас оберегает и крыльями вас обнимает.